Всем привет, с вами Вика, и сегодня будет очень интересное видео, сегодня будет DIY Back to School. Все DIY, как всегда, простые, но интересные. И да, не забывайте, неделю назад я объявила конкурс, и сегодня вечером в своем инстаграме я объявлю победителя, поэтому у тебя еще есть время в нем поучаствовать, ссылочка на видео будет в описании. Ну а перед началом обязательно поставь палец вверх под этим видео, подпишись на мой канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы больше не пропустить ни одного моего видео. А также напиши в комментариях, какой DIY тебе понравился больше всего. Давайте начинать! Итак, для первой идеи нам понадобится бечевка, ножницы а также ранее вырезанный карандаш укрепленный картоном после того как я вырезаю все карандаши я прикрепляю их в бечевке собственно говоря все ну а для переделки тетради нам понадобится собственно говоря тетради шаблоны наших будущих обложек лейблы а также ножницы все нереально просто. На самом деле, я могла бы отдельно вырезать розовый фон, отдельный листик, но я настолько ленивая задница, что нашла подходящий шаблон. Собственно говоря, я приклеиваю нашу обложку с обеих сторон, при этом срезаю уголки, чтобы было удобнее ее закрепить, а потом вклеиваю лейбл, подходящий мне, и все. Ain't enough to define the body of Body of Yeah Got her look and she wants it back She's firing up that body of baby. You think that I want you but not nah, nah, babe You're one in a million but it's Со следующей тетрадью еще проще, там не нужны никакие лейблы. Я нашла трафарет гриффиндоровской тетрадки и, собственно говоря, просто приклеиваю его. Ну и для последней идеи нам понадобится ножницы, трафарет, коробочки и цветная бумага, но я вам советую лучше взять картон. Все опять-таки очень просто, я вырезаю все по трафарету, скрепляю его с цветной бумагой и складываю так, как это показано на трафарете. Потом при желании можно добавить какую-либо надпись. Эта идея очень простая, но при этом очень-очень-очень классная. Я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал. Напиши в комментариях, какой DIY тебе понравился больше всего. Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео, пока!